Я надеюсь, что все знают, что находится у нас в голове. Без чего бы мы не смогли двигаться, думать и вообще существовать в привычном для нас виде. Наш мозг – это невероятная загадка. Это невообразимо сложный механизм, который даже на сегодняшний день ученые изучили совсем мало. Как пару килограмм нервной ткани определяют все наше существование? А что, если я скажу вам, что наш мир не имеет ни звука, ни цвета, ни запаха? Вы, наверное, скажете мне, что я несу какой-то бред и покрутите пальцем у виска. Но на самом деле, если бы не мозг, наш мир выглядел бы примерно так. <на PG> а, Я не чувствую их! А -а -а! <на> <на> что такое? Что ты не чувствуешь? Ноги? Я не чувствую, нет, пельмени не чувствую! <на> наш мир такой яркий и разнообразный благодаря мозгу. Именно он раскрашивает все вокруг нас. Но... Мы же все с вами понимаем, что не может быть все всегда хорошо и прекрасно. Как и положено любому сложному механизму, мозг периодически допускает ошибки. Крупные могут привести к ужасным последствиям, а мелкие происходят с нами каждый день, и мы порой их даже просто не замечаем. Но на самом деле эти моменты очень даже интересные. Предлагаю, Предлагаю. Предлагаю вам сегодня узнать о некоторых сбоях нашего мозга. Начнем. Распознавание лиц там, где их нет. Знакомая ситуация? Я думаю, да. У нас с вами есть часть мозга, которая ответственна за социальные навыки, и иногда она работает больше положенного. Именно поэтому мы сами иногда видим силуэты людей или лица вообще в других вещах, допустим, в облаках, в обоях, в овощах, во фруктах и где угодно. По этой же причине нам что-то мерещится в темноте, и дело здесь не только фантазии, как принято считать, а реалистичности придает именно ошибка мозга. Проблемы с транспортом Езда в транспорте вгоняет мозг в ступор, мы же сидим на месте, но при этом быстро едем. Когда мы ходим или бегаем, мозг распознает это как движение, а транспорт не всегда. Из-за этого может возникать как классическое укачивание, так и дезориентация, а это опасно, когда вы за рулем. И если вас часто укачивает в транспорте, то дело возможно именно в работе вашего мозга. Я сам за собой замечал, что иногда, когда я еду в транспорте и смотрю в телефон, меня начинает подташнивать. Но как только я перевожу свой взгляд за окно, то это чувство сразу же пропадает, потому что мозг понимает, что мы едем. Отключение моторики. Во сне мозг отключает моторику, чтобы мы смогли спокойно отдохнуть, а при пробуждении включает ее обратно. Но когда мозг не справляется с одной из этих задач, у человека начинаются проблемы. В первом случае, либо человек активно ворочается, либо даже ходит во сне. Отсюда и выходит лунатизм, о котором мы все знаем. Во втором получает эффект сонного паралича, одно из самых неприятных состояний сознания. Это когда вы просыпаетесь, а двигаться не можете. Жуткое состояние. Эффект Даннинга-Крюгера. Так зовется проблема, при которой люди, имеющие низкий уровень квалификации, не могут этого осознать из-за данного низкого уровня и допускают одни и те же ошибки из раза в раз и считают себя компетентными. И напротив, люди с высоким уровнем квалификации склонны занижать свой уровень и подвергать сомнениям свой опыт. То есть, чем больше мы знаем, тем больше мы в себе сомневаемся. И это, честно говоря, не очень-то и весело осознавать, что мы живем в мире самоуверенных идиотов. Но я уверен, что когда-то, я прям на 100% уверен, гарантирую вам и меня не переубедить, что когда-то это изменится. Точно. Редактирование памяти. Сложно себе это вообразить, но многие наши воспоминания являются ложными или наполнены огромным количеством ложных деталей. Мозг склонен изменять память, чтобы мы лучше себя ощущали, и не только стирает воспоминания, но и редактирует неприятные моменты. Исходя из этой логики, получается, что нельзя учитывать главным образом показания людей. И памяти вообще не стоит доверять на все 100%, потому что это очень ненадежная штука. Ложный вкус. Если надеть на глаза человека повязку и заткнуть ему нос, он зачастую не сможет определить на вкус разницу между яблоком и картошкой. Нам кажется, что вкус пищи определяется именно языком. Но на самом деле вкус рождается именно в голове, на основе полученной информации от языка, носа и глаз. Вообще, даже полное сознание ситуации не так сильно влияет на нас, как наше зрение. Есть такой эксперимент, где перед человеком кладут резиновую руку, а за перегородкой располагают вторую руку, но уже руку самого человека, так, чтобы она была вне поля зрения. Сначала с двумя руками проводятся синхронные манипуляции с резиновой и настоящей. Через короткий промежуток времени мозг уже уверен в том, что резиновая рука – это ваша рука. И тут неожиданно вам ударяют по резиновой руке молотком, и знаете что? Люди чувствуют боль первые мгновение. Вот тогда, вроде наш мозг это такая удивительная, сложная и гениальная конструкция, но ее так просто обмануть. Наслаждение гневом. Нас с детства учат, что злиться это плохо, но мозг шепчет нам обратно. Когда мы злимся, по нашей крови распространяется адреналин, и мы начинаем чувствовать себя лучше. И чем чаще мы злимся, тем мы больше от этого зависимы. И знаете, у тех людей, которые постоянно скандалят, ругаются, они в какой-то степени наркоманы. Поощрение переедания. Иногда после плотного обеда мозг будто говорит нам, «Конечно, в желудке еще есть место для десерта». Хотя желудок был бы рад отчаянно запротестовать, но главный тут мозг. И если мозг считает, что кусочек вкусный, хотя на самом деле пищеварительная система сытая и дает об этом сигнал, Мозг не учитывает эти сигналы и заставляет человека есть дальше. А вообще у меня животик есть не потому, что я ленивый, у меня просто очень мозг хорошо работает. Пацан, успех ушел. Не получилось, не фортануло. Избыточная рефлексия. Это когда спортсмен с большим опытом в ответственный момент начинает волноваться и думать о своих действиях. Вместо того, чтобы бить по мячу, спортсмен начинает рассуждать, как же ему лучше это сделать и мажет. Потому что при достижении определенного мастерства мозг сам рассчитывает все аспекты. Функциональная фиксация. Мозг пытается упростить нашу жизнь, и это у него очень хорошо получается. Он делает так, что большую часть наших функций контролировала именно бессознательно, а остальные ресурсы оставались для других вещей. Скрепки для скрепления листов, молоток для того, чтобы забивать гвоздь. Эти фиксации не позволяют нашему сознанию отстраниться от первоначальной цели предметов и увидеть их возможные дополнительные функции. Классический эксперимент, подтверждающий этот феномен – эксперимент со свечой. Участникам выдают свечку, коробку с офисными кнопками и спички и просят прикрепить свечу к стенке так, чтобы она не капала на стол. Немногие участники могут переосмыслить коробку с кнопками, сделать из нее подставку для свечки, а не пытаться прикрепить свечу к стене с помощью самих кнопок. Почему мы не можем себя пощекотать? Человек не может пощекотать себя сам, потому что его нервная система направлена именно на внешнее воздействие, чтобы не пропускать важные моменты в потоке событий. Судорожное сокращение. По-любому каждый из нас испытывал на себе ощущение, когда ты засыпаешь и начинаешь то ли проваливаться куда-то, то ли спотыкаться. Особенно забавно, когда это происходит где-то в общественном транспорте. Оно очень часто бывает, когда засыпаешь, уровень дыхания падает, и мозг иногда считает, что тело умирает, поэтому он посылает импульс, чтобы пробудить его. Забывание Вам никогда не было интересно, почему мы забываем и вообще зачем существует этот процесс? Ведь наш мозг может вместить до тысячи терабайт информации, и вроде бы чем мы больше знаем, тем лучше. Сбывание – это естественный процесс для мозга. Он помогает избавиться от ненужной информации и сохранять гибкость нервной системы, чтобы она лучше усваивала новую информацию. С компьютером примерно та же история. Если забить его ресурсы по максимуму информации, то он начнет подлагивать и тормозить. А если сохранять компьютер чистым и удалять ненужные файлы, он будет работать очень быстро. Открытие его видел? Спасибо за внимание, надеюсь, что вы узнали для себя что-то новое. Обязательно оценивайте видео, подписывайтесь, комментируйте и до скорой встречи.